Вас приветствует магазин Sport Extreme Bike. И перед вами яркий вид транспорта для детей от 1 до 5 лет ⁇ Беговел Чешская фирма Темпиш. Модель называется Mini Bike. Востребованная модель 2015-2016 года. Достаточно качественная, сделана на основе стальной рамы и стальной жесткой вилки. Колеса сделаны из пены, отлично держит любое покрытие, мягко едут по асфальту почкам, на промподшипниках, защита на грипсах боковая, если происходит падение или непредвиденная какая-то ситуация. Но что еще есть важным при покупке? Беговела или велосипеда для детей. Это, конечно же, защита головы. Поэтому беговелу есть отличный вариант шлема детского одноименной фирмы Tempish. Видите, он отлично подходит по цвету, регулируется по размеру с помощью ролика. Перед вами размер S как раз для детей от 2 лет. Вы не будете переживать, что Ребенок катается быстро, шлем его защитит при любых экстремальных ситуациях. Не рискуйте. Пусть голова ребенка всегда будет защищена, потому что беговел – это тоже экстремальный вид спорта. Заходите к нам на сайт, выбирайте беговелы, выбирайте защиту для ваших детей.